1 марта – особенный день. Это день, юбилейный для президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Эта дата особенная и для Казанского федерального университета, ведь Рустам Миниханов является председателем попечительского совета КФУ. Все начинания ректора КФУ Ильшата Гафурова поддерживались президентом Татарстана Рустамом Минихановым. Это казалось и взаимоотношений с федеральным центром, и решений, так необходимых для принятия официальных постановлений и документов с целью передачи объектов республики в ведении КФУ. Вовремя оказанная поддержка президентом по позволило передать юрисдикцию КФУ целый ряд объектов медицинского кластера. И на сегодня Казанский федеральный университет уже имеет в своей структуре университетскую клинику, которая включает в себя многопрофильную больницу на 840 коек с центром клинических исследований. По сути, это единственный пример в России такого плана. Объекты, переданные университету, нуждаются в серьезной реконструкции для вывода на современные общемировые стандарты. Здесь все не так просто, но все же для КФУ это очень значимое приобретение. Сейчас на объектах идут полным ходом ремонтные работы и инфраструктурные модернизации, финансируемые КФУ. Каждое заседание попечительского совета проходит с участием президента, и на каждом из совещаний рассматриваются проблемные для университета вопросы. Эти вопросы зачастую связаны с бюрократическими процедурами, которые президент силой своего авторитета и полномочий имеет возможность решить или содействовать их решению. Новое здание Химического института КФУ появилось благодаря усилиям университета финансированию проекта группой компании ТАИФ и поддержке президента Рустама Миниханова. Каждое заседание Попечительского совета КФУ для президента и членов Попечительского совета сопровождается наглядной демонстрацией проделанного коллективом университета за истекший период. И каждое заседание президент отмечает эти очень важные, с его точки зрения, позитивные движения в развитии КФУ. Рустам Меньханов рассматривает эти динамичные изменения, учитывая фактор глобальной конкуренции среди мировых университетов. И после каждого посещения глобальных научно-образовательных центров Рустам Миниханов дает рекомендации и замечания в целях дальнейшего стратегического развития Казанского федерального университета. Роль и участие в жизни университета президента Рустама Миниханова велико и значимо для коллектива. Участие президента в праздновании 210-летнего юбилея Казанского федерального университета в 2014 году придало официальный статус мероприятию и воодушевило коллектив университета. Я горжусь с вами. Я говорю вам. Вы лучшие кадры, которые сегодня есть в республике. И я надеюсь, что просветание республики и просветание университета, оно будет тем бести. Казанский федеральный университет желает президенту Татарстана Рустаму Миниханову здоровья и успеха во всех его начинаниях. Казанский федеральный университет будет вашим самым надежным помощником в продвижении науки и образования. Уважаемый президент Татарстана Рустам Нургалеевич Миниханов.